Привет, друзья! Это Макс English Show. Сегодня мы с вами поговорим о ложных друзьях, изучающих английский язык. Давайте так их назовем – ложные друзья. Что я под этим подразумеваю? Это слова, которые вы думаете, что они означают что-то определенное, потому что на вашем языке, на русском, они означают что-то. И поэтому мы автоматически думаем, ну, раз они на моем языке так означают, то и на английском так означают, а у них в английском абсолютно другое значение. Любопытно? Давайте узнаем. Первый ложный друг, preservative. Preservative – это не то, что вы подумали. Preservative – это консервант. Это то, что не дает вашим соленым огурчикам сгнить. То есть, все, что мы вот кушаем в банках, содержит консерванты, чтобы это не пропадало. И это на английском preservative. preservative. The juice contains no artificial preservatives. Этот э, сок не содержит никаких искусственных добавок или консервантов. Do you have any Do you have any cookies? cookies? Do you have any cookies with no preservatives? Do you have any cookies with no preservatives? У вас есть э, печенье без консервантов? Слышим мы в этом видео. Итак, еще раз: preservative, консервант. Следующий ложный друг. Accurate. Accurate это неаккуратный, это точный, соответствующий фактам. Часто, например, это слово используется, когда речь идет об информации. Если информация is accurate, значит, она точная, на нее можно полагаться. Пару примеров. I'm not convinced the reports are accurate. Я не уверен, что эти отчеты точные, верные, accurate, то есть соответствующие истине, фактам. Слышим мы в этом видео. Это очень точно, Пит, и эти фотографии тоже точные, то есть они Соответствует истине, соответствует фактам. Еще раз, это был второй ложный друг. Accurate это точный соответствующий фактам. Неаккуратные. Если вам интересно, аккуратный будет need. Если у вас все красиво и хорошо, дома сложен в вашей комнате. You are neat person, not accurate. Okay? Следующий ложный друг artist. Artist это не артист. Ну, хотя в каких-то ситуациях может быть, может быть, но чаще всего артист это художник. Артист это художник. Вот такой пример. Local watercolor artists are currently exhibiting their work in the town hall. Местные художники-акварелисты в настоящее время выставляют свои работы в ратуше. Watercolour artist здесь значит, что это художники, которые работают с watercolours — это акварель. Еще один пример. We've been here all day, and Chris isn't a famous artist Мы уже здесь целый день провели, а Крис так и не стал известным художником. И здесь вы видите, что на картинке в этом видео они находятся в художественной галерее. Итак, еще раз. Артист – это не артист, а художник. Следующий ложный друг – band. Band – это не банда, потому что банда uh, – criminals будет gang. Gang of criminals. Band — это музыкальная группа, например, как группа Coldplay это band. Пример. He plays drums in band that he formed with some friends. Он играет в группе на барабанах, которую он группе, которую он основал с своими друзьями. He plays drums in band. Еще один пример. You're in a band, you play music. You're in band, you play music. Слышим мы в этом видео. Ты, ты, ты в ты ты в группе, ты играешь музыку. Band, еще раз. Это не банда, а музыкальная группа. Следующий ложный друг. Fabric. Fabric это не фабрика. Фабрика это factory. Фабрик это ткань. Окей? Okay. Фабрик это ткань. The fabric is woven on these machines. Эту ткань ткут на этих машинах. Окей? Okay. Еще один пример. I'm allergic, I'm allergic to fabric softener. У меня аллергия на кондиционер для белья. Fabric softener, дословно э, смягчитель ткани. Еще раз, fabric это не фабрика, это ткань. Следующий ложный друг, insult. Insult это не инсульт. Insult это оскорбление и, или оскорблять кого-то, как действие. Вот такой пример. I don't mean this as an insult, but I think the team would play better without you. У меня нет намерения тебя оскорбить, insult. Но я думаю, что команда играла бы лучше без тебя. You insult me, you insult Italy. В этом видео мы слышим You insult me, you insult Italy. Оскорбляя меня, ты оскорбляешь Италию. Insult — оскорбление, а не инсульт. Кстати, что касается слова insult, на прошлой неделе это слово обсуждалось в нашем приложении Native Show, где вы можете общаться с носителями языка. И если вам интересно, то ссылка в описании будет. А мы продолжаем. Следующий ложный друг это magazine. Magazine это не магазин. Magazine это журнал. They launching a new magazine aimed at mothers with young children. Они запускают новый журнал, ориентированный на матерей с маленькими детьми. They launch a new magazine. There's a magazine article. Magazine article came out. There is a magazine article. The magazine article came out. Слышим мы в этом видео. То есть вышла статья в журнале. Магазин – это журнал. Следующий ложный друг. Проспект. Проспект – это не проспект. Проспект – это перспектива. Перспектива, что что-то может в будущем произойти, случиться или не случиться. Couple examples. There is a little prospect of any improvement of the weather. Перспектива, то что погода вскоре улучшится, очень маленькая. Перспектива маленькая. There is a little prospect. The prospect, of her losing her life. The prospect of her losing her life, слышим мы в этом видео. Перспектива то, что она умрет или потеряет свою жизнь. Итак, следующий ложный друг. Prospect. Prospect это не проспект, а перспектива чего-либо. Следующее слово sympathy. Sympathy это не симпатия. Sympathy это сострадание к другому человеку. Когда вы понимаете чувства другого человека и сопереживаете ему. Это sympathy. She married him more out of sympathy than love. Она вышла замуж за него больше из сочувствия, сострадания к нему, чем из-за любви. Sympathy здесь сочувствие или сострадание. That's more sympathy, no! Следующий ложный друг это слово speculate. Speculate это не спекулировать, то есть э, зарабатывать на разнице между покупкой и продажей каких-то устук или товаров. Speculate в английском языке это строить догадки. Когда у вас нету фактов, и вы просто строите догадки, you speculate. We all speculated about the reasons of her resignation. Мы все строили догадки, почему же она уволилась или вышла на пенсию. Uh, resignation. Итак, мы строили догадки, мы у нас нету фактов, поэтому we speculate. I don't know. Короткий пример из этого видео. I don't know. Speculate, то есть, я не знаю, он говорит, ну, тогда, тогда попробуй догадаться, попробуй догадаться точно. Спасибо, Эдди. Speculate. Итак, speculate, не спекулировать, но строить догадки. Следующий ложный друг, это слово credit. Credit, это не кредит, не то, что вы берете заем в банке на покупку чего-либо. Хотя в каких-то ситуациях, опять же, он может им быть, но обычно кредит, который вы берете, это... Loan. Деньги, которые вы берете у банка. Это loan. А вот credit – это заслуги, которые мы приписываем другим или себе. То есть вы что-то сделали и приписали себе заслуги или, например, отдали заслуги другому. Это take credit – взять заслуги себе. Give credit – отдавать заслуги другим людям. We did all the work and she gets all the credit. Мы сделали всю работу, а вся, вся слава и все признание достается ей. То есть она получает и приписывает себе все заслуги. She takes all credit. Никакой связи с банком и деньгами, которые вы у него берете. Это, как я уже сказал, loan. Еще один пример с credit. Give yourself some credit, darling. Отдай себе должное, малыш. Give yourself some credit. Это когда мы говорим, не-не-не, я ничего не делал, я здесь вообще ни при чем. Но на самом-то деле мы сделали что-то полезное, и мы можем give ourselves some credit. То есть сказать, да, я постарался, я молодец, я старался изо всех сил, я очень старался, чтобы это видео было полезным для вас, дорогие друзья. Если оно действительно было полезным и какие-то слова, которые упоминались в этом видео, были для вас откровением, пожалуйста, дайте нам знать в, в комментариях. Это был Макс и English Show. Увидимся очень скоро.